Привет, автономы и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией. Сегодня мы опять немножечко поговорим о мироздании в той его части, которая касается электричества. В переписке с различными людьми выяснил следующее. Некоторые из них убеждены, что мы знаем, что такое электричество. Когда я им приводил слова, на ну, видео этого профессора есть в Ютубе, ну, приводил его конкретные слова, что... Коротко, вот однозначно, мы не можем сказать, что такое электричество. Они говорят, ну вот, то, что профессор не понимает, это одно, то, что профан не понимает, это другое. Как бы это разные вещи. Да нет, друзья, это не разные вещи. Профессор, он ведь не лукавит, он же говорит конкретно, что коротко, вот четко и коротко сказать, что электричество мы не знаем, не можем. Нет сегодня таких у нас знаний. Вот. Почему я так утверждаю? Ну, возьмите Большую советскую энциклопедию. Ну, как минимум, можете другие источники посмотреть, что же нам в ней говорится об электричестве. Там недовольно коротко, если убрать всю воду, да, что это совокупность явлений, бла-бла-бла и все такое прочее, то по сути останется, что это движение зарядов. Где-то дописывается, что зарядов как частиц. Да? Вот. Так вот, все, все бы ничего. Но опять же, мы здесь опустим такие моменты, как статическое электричество, где говорят, что там вроде ничего не движется. Да? Вот. С другой стороны, вроде как движение зарядов. Вот. Есть там даже определение какое-то, что такое заряд. Но дело даже не в этом. Вот давайте вот этот момент мы его у себя хорошенечко так зафиксируем, что это движение. Сейчас даже не важно, что такое заряд. Это движение вот этих самых зарядов. А теперь подумаем, а электричество у нас где возникает? Ну, как бы передается, оно у нас возникает, передается через проводники, это движение, да? а, Ну, не берем диэлектрики, ну, пробой воздуха и так далее, молния, нет. А возьмем металл. Электричество передается через металл. А, медь, алюминий, железо, да, и так далее. Только проводящие, так скажем, да? Вот. И сами подумайте, Движение в твердом теле. Что же это за такое движение, которое, как утверждается, происходит, внимание, со скоростью света. То есть вот свет сквозь металл не проходит, а электричество проходит. Заряды движутся со скоростью света. Ну вот как-то вот картина мира здесь вот не растет, кокос, она не строится. Не вижу логики. Так что же такое электричество? Коротко может кто-нибудь сказать? Что же это за движение такое в плотном физическом теле со скоростью света? Думаю, вряд ли. И профессор был прав. Поэтому он-то, профессор, понимает, о чем он говорит, когда он говорит, что мы не знаем, что такое электричество. У нас нет четкого определения электричества. Не понимаем мы процесс этот. Мы им можем пользоваться, но процесс не понимаем. Ну вот так на сегодня это происходит. Благодарю за внимание, уважаемые автономы и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией, до следующего выпуска.